Друзья, всем привет! Очень рада вас видеть и сегодня я хочу поотвечать на ваши вопросы, которые мне задаете в комментариях. Кстати, не забывайте это делать. Во-первых, это улучшает качество моего контента и я буду давать исключительно то, что интересно и нужно вам. Ну а во-вторых, это улучшает наше взаимопонимание и мы с вами смотрим в одну сторону. Сегодня я расскажу о том, какими банковскими карточками пользуюсь я. Сразу хочу небольшой экскурс для тех, кто не очень в курсе провести о банковских продуктах. Вообще банки имеют несколько продуктовых линеек, то есть они имеют кредитные карты, имеют дебетовые карты. Благодаря кредитным картам вы пользуетесь определенным лимитом денег, которые нужно погасить беспроцентно в установленный период времени. Если вы не гасите, то вы переходите на платеж по той тарификации, которая предусмотрена банком. А дебетовые карты – это те карты, которым вы можете расплачивать в магазинах и хранить свои денежные средства на счету этой карты. Удобно и первый вариант, и второй, но я не рекомендую вам заводить кредитные карты только лишь потому, что если у вас их несколько или у вас есть несколько обязательств по платежам, то вы можете запутаться и забыть вовремя оплатить. Я уж не говорю про те случаи, когда кредитки берут для того, чтобы купить что-то, к чему еще вы морально не готовы и что вы не готовы осилить своим собственным бюджетом. Это случай, когда вы покупаете какие-то телевизоры, новые телефоны, холодильники, но при этом у вас бюджетов на этих покупки совершенно нет. Поэтому будьте очень внимательны и аккуратны с кредитными картами. Там огромный процент годовых будет вам капать, если вы вовремя не погасите свой долг. Поэтому будьте очень внимательны. Также у банков есть потреб-кредиты. Некоторые банки выдают кредиты наличными, есть ипотечные кредиты, кредиты под залог имеющейся собственности и так далее разные разные разные продукты. Сегодня я вам расскажу про те карточки, которыми пользуюсь я и которые могу порекомендовать тем из вас, кто хотел бы получать больше возможностей ресурсов от банка. Я вам сразу скажу, что я не очень пользуюсь вот всякими сервисами по кэшбэку и не очень слежу за тем, какие сейчас есть самые выгодные предложения. Не претендую на то, что это будет самое выгодное, просто расскажу про то, что есть у меня. Какие преимущества есть в банковских картах? Во-первых, это то что вы не имеете прямого доступа к деньгам то есть вы не видите эти деньги а значит что у вас соблазн пойти их потратить прямо сейчас прямо здесь становится меньше то есть это большая сохранность денег с одной стороны с другой стороны когда вы совершаете покупки, большинство банков сейчас вам предлагают сделать кэшбэк. То есть, что такое кэшбэк? Они вам возвращают процент в зависимости от того, сколько вы купили. То есть на, например, покупку там, в продуктовом магазине они вам возвращают там, от 3 до 10% кэшбэка. В другом банке будут условия на покупку спортивных товаров, в третьем на кино, ну и так далее. Надо смотреть программы каждого банка. Что такое кэшбэк? Это значит, что я потратила 1000 рублей и, например, на эти тысячи рублей мне, 100 рублей мне вернулось на мой счет. Как правило, вот эта сумма возврата, сумма кэшбэка, она лимитируется, в каком-то банке это максимум 3000 рублей они вам могут вернуть, в каком-то банке 2000 где-то 5 тысяч и так далее. Также есть программы мили. Что такое мили? Мили это эквиваленты деньгам, которые вы можете использовать на оплату железнодорожных билетов, авиабилетов, отелей. То есть, если вы активный путешественник, или если вы пользуетесь регулярно куда-то ездите летаете то для вас это очень хорошая альтернатива покупки билетов за наличные деньги с помощью мили вот самое лучшее соотношение потраченных рублей к накопленным милям которые мне удалось найти это две карты это банк втб и банк альфа банк обе карты копят мили. Банк ВТБ – это а, карта привилегированного пользователя, альфа-банк – это альфа-тревел-карта называется. Что здесь есть хорошего в них? Во-первых, эти карточки дают самое лучшее соотношение потраченных рублей к накопленным милям. Затем эти мили не обязательно тратить в одной какой-то авиакомпании, потому что есть условия у некоторых банков, что только, например, в аэрофлоте или только авиакомпания S7. Здесь нет ограничений, ты можешь тратить абсолютно в любой авиакомпании. Эти карты премиальные карты, а значит, что я могу проходить зону priority pass в аэропортах, их сотни зон по всему миру и это подразумевает под собой бизнес-зал, то есть, если вы покупаете даже перелет эконом-класса, вы можете зайти в бизнес-зону, покушать, отдохнуть, иногда даже принять душ и пользоваться всеми преимуществами, как и пассажиры бизнес-класса, но при этом вам это будет стоить нисколько, то есть, это будет абсолютно бесплатно. Вот в карточке ВТБ это 8 проходов в месяц, то есть, вы можете с семьей либо самостоятельно 8 раз в месяц туда обратно собственно слетать. Если это карта Альфа-банка, то это безлимитное количество проходов, сколько угодно, то есть имеется в виду, что вы можете с собой провести ваших гостей, которые вместе с вами летят. Они не обязательно должны быть вашими родственниками, это могут быть просто ваши друзья, которые вместе с вами летят. Какие еще преимущества дают? Это бесплатная страховка на весь год на вас и на членов вашей семьи. Я, например, застраховала и мужа, и детей, причем там какая-то повышенная комиссия за покрытие. Страховка, кстати, начинает действовать при расстоянии более 500 километров от вашего города. То есть, если я нахожусь в Москве, а лечу в Сочи, вот эта страховка у меня начинает действовать. То есть, я могу просто на зимовку лететь в Сочи и пользоваться там всеми медицинскими услугами совершенно бесплатно. Ходить на осмотры, какие-то процедуры делать себе, детям и так далее. Все это можно делать абсолютно бесплатно, компания причем она платит не только за вызов доктора но и за те лекарства которые вы там покупаете то есть все это можно эти все деньги можно вернуть карта альфа карта премиальная она еще дает бесплатно 12 трансферов в год в аэропорт и из аэропорта 6 поездок вы можете себе компенсировать компенсируют они стоимость не более двух с половиной тысяч рублей то есть вы можете заказать такси любой марки любого класса в любой компании но оплатить вот этой карточкой альфа банк и тогда она вам вернет После того, как вы совершили поездку, Альфа-банк видит, что вы приехали в аэропорт или из аэропорта, эти деньги возвращаются вам обратно на счет в течение трех дней. Очень тоже удобно и мы заказывали и минивены, и Mercedes Е-класса, e и все это было совершенно бесплатно. У них партнерская программа с Вилли такси очень хорошего уровня. Какая стоимость этой карты? Стоимость обслуживания карты колеблется, но ну, понятно, что в зависимости от банка, но примерно идет, начиная от 3000 рублей в месяц, то есть за год там капает достаточно значительная сумма, но если вы не хотите платить эти деньги, то есть условия, да, по которым вы можете пользоваться картой и не платить. Например, в ВТБ это условие вы должны с помощью этой карты в месяц совершать покупок на сумму от 55 тысяч рублей. Это может быть интернет покупки, это может быть живая покупка в магазинах, как вам удобно. Либо на ваших счетах должно быть больше 2 миллионов рублей, на всех счетах. Сюда входят рублевые, долларовые, евровые счета, то есть все что угодно, но в банке у вас должно быть более 2 миллионов. В Альфа-банке это условие 1,5 миллиона рублей у вас должно быть на счету и ежемесячные траты от 100 тысяч рублей, либо просто больше 3 миллионов на счету. Но естественно вы должны понимать, что хранение денег в банке это даже если там идет какой-то небольшой процент годовых это все равно не инвестиция это больше как сохранение денег и то инфляция и эти деньги тоже сжирает поэтому оцените свои возможности я бы не стала если это ваши единственные последние деньги хранить обязательно на карте только чтобы выполнить эти условия потому что но ну, это не очень разумно даже если положить под более высокий процент в самой низкорискованной рискованной стратегии вы точно Окупите себе и трансферы, и проходы в Priority Pass, но это как просто приятный бонус, если вы являетесь клиентом банка, если так или иначе вы совершаете покупки и ваши ежемесячные траты выше вот этого вот лимита, который предусмотрен в банке. Еще из банков могу порекомендовать по удобству обслуживания и по очень важному критерию, это по мониторингу что ли банка о совершенных операциях, это банк Тинькофф. То есть, например, с альфа Банка у меня случалась ситуация, что когда я была на Бали, видимо, банкомат считал номер моей карты, CV-код, и без меня были совершены покупки. Когда я уже была в Москве, несколько транзакций совершены без моего ведома. То есть я это пропустил банк и позвонил мне только уже после третьей операции, спросил, не я ли это. И когда я им сказала, что я вообще в Москве, они тут же заблокировали счет и так далее. Но потом, конечно, деньги все вернули, но в целом инцидент был. С Тиньковым банком, я не знаю, как у них там работает служба безопасности, но вот таких прецедентов вообще не было никогда, они очень... Четко следят. Мне очень нравится именно Тинькофф Банк за то, что они очень оперативно реагируют на любые вообще сомнительные операции, на любые ваши запросы, там можно взять выписку из банка очень быстро, там можно очень быстро написать претензию через чат-бот и тебе быстро очень ответят, поэтому я пользуюсь Тинькофф Банком тоже. И, собственно, вам тоже рекомендую. Возможно, вы знаете еще какие-то программы, еще какие-то банки и, может быть, какие-то интересные схемы с кэшбэком или с милями, обязательно поделитесь в комментариях. Это будет полезно не только вам, но и мне точно, потому что я собираю всю эту полезную информацию, чтобы потом сгенерировать, саккумулировать, пропустить через себя и снова вам рассказать что-то еще более интересное. Поэтому не стесняйтесь, делитесь, пишите в комментариях. Спасибо за сегодняшнюю встречу. Надеюсь, что вам было полезно. Не забывайте ставить лайки и уведомления о выходе новых видео. Нажимайте на колокольчик. Всем счастливо и до следующих встреч. Пока-пока.